Не забудьте, осетины, о борьбе, что шла века, О той песне, что перед битвой в чиселткоме пел «Бега». Как тогда ради свободы и земли своих отцов Тридцать осетин сразились против тысячи врагов, Против тысячи шакалов насмерть пились тридцать львов, И от песни их предсмертной застывала в жилах кровь. Пусть никто не забывает то, что путь у нас один, то, как за отчизну гибли Поколения осетин То, что за свободу нашу Им пришлось пройти сквозь ад То, с каким ожесточением пился в руки Махамад. Всех ребят, что ныне мирно В школьном дворике лежат Тех, кто яростно сражался 20 лет тому назад Осетинских ополченцев Что в Цхинвале танки жгли Имена свои навеки Обесмертили они. Двести лет не прекращалась осетинская война. Дорога наша свобода, кровью куплена она. Череда героев славных, крови, бурная река. Не забудьте, осетины, о борьбе, что шла века.